Один раз, приготовив эту хачапури, вы будете готовить ее постоянно. Для ее приготовления возьмите творог и разомните его вилкой. После этого добавляем белок от яйца, разрыхлитель, муку, сыр и немножко подсаливаем. Теперь быстренько перемешиваем и лепим вот такой вот шарик. Выкладываем на сковородку и делаем форму лодочки. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне около 5 минут. Аккуратно переворачиваем, добавляем сыр. Сверху кладем желток. И готовим под крышкой еще минут 5. Ешьте пока горячее и не забывайте макать желток. Это безумно вкусно, и я уверен, такая хачапури вам точно понравится. Всем приятного аппетита и до новых встреч!